Умение или навык общаться на меня общаться на поверхностные темы. Когда вы на первом свидании, там на втором, а общаетесь с женщинами на глубокие темы, сразу начинаете показывать, какой вы успешны, бизнесмен, путешественник, как вы разбираетесь в женской психологии, в стиле, там, да, в там, не знаю, политике. Физики. Ну, короче, вот кто в чем силен, помните, да, у нас на тренинге базовом мы выбирали темы могущества, то есть темы, на которые мы можем говорить очень долго, очень мощно и так далее. Так вот, на эти темы сразу говорить нельзя. И вы должны говорить очень на них поверхностно. Почему? Потому что когда вы начинаете с девушкой сразу углубляться в какие-то серьезные темы, ваше позиционирование, вот... На что ты гонишь, она вас будет записывать не туда. Вы начнете включать ее логику. Логику. А логикой они не хотят. Логика это не про секс. Не про возбуждение. А когда вы говорите, типа, фильмы какие-то там, что, что, как, какие будут путешествия, как, что, где кайфанул, а как там погода была, как водичка, расскажи, что самое яркое запомнил. То есть а, путешествия, какие-то легкие хобби, увлечения, чего получишь удовольствие в жизни. Что самое там ярко какие воспоминания у нее есть? То есть темы, которые, ну вот очень легко обсудить, они, ну вот даже и блондинка, и брюнетка, и шатенка, и лысая, в принципе, все одинаково могут на эти темы общаться. То есть не глубокие темы, когда нет погружения, когда вы не включаете ее в мозги. Сериалы можно занести сюда, же книжки, песни. Фоточки в инстаграме можно сесть с ней. Ой, слушай, покажи Вау, классные фотографии в инстаграме Посмотрим, а это где, а это где Очень круто, когда вы смотрите в инстаграме Обсуждаете фотографии Это поверхностное общение, но оно эмоциональное Но оно не включает логику Еда, что она любит, напитки там Курит, не курит вот Какой-либо вкус, если это про кальян Это Поверхностное общение. И здесь, если вы не умеете, то есть если вы, вы тему задали, то вы в нее копаете, как этот старатель. Копаете, копаете. Отношения. И погнали, да? Два а сейчас сами про отношения, там, про ценности, потребности. Включайте логику. Это плохо. Если женщина приходит к вам с включенной логикой, ее нужно что? Выключить. А как выключить? Выключить. Выключить. Когда она спрашивает, кто ты, что ты, чем ты занимаешься, она включает логику. Чтобы понять чувака. Ваша задача эти темы быстро проходить и переходить. А, легкое поверхностное ощущение, где есть эмоции, но минимум логики. Для этого вам нужно качать предогенератор. Это умение говорить ни о чем. Погода, О, кстати, что-то в пятке зачиталось. Кстати, есть одна история. да, Ходили мы с коричем на рыбалке. Это было в Марокко. Там пиздец, как жарко. Короче, представь себе, в пустыне, а у меня в кармане Марс. Ну, шоколадка Марс жила, ела Марс, да? Так вот, она расставила. Я думаю, блин, что делать? Жрать нечего. А тут тушканчики бегают. Ну вот. Короче, да, кстати, по поводу рыбалки. Кстати. Ну, я сейчас ускорил специально, да, чтобы вот, вот вам объяснить. Как это как это предгенератор, ребята. Это предгенератор. Есть продвинутая версия, называется словесная импровизация, то есть когда вы связываете вроде как логично некоторые вещи ну, друг с другом. То есть одно закончилось, другое, допустим, фильмы, там, потом в этом фильме снимался такой-то актер, у какая-то биография, а он родился тогда-то, это было начало какого-то века, у него отец занимался тем, что тогда то тогда-то была какая-то революция. А революция это потому что то-то, то-то, там, там, кризис, там, да, там развалились империи и так далее. Это словесная импровизация. Тоже похоже на бредогенератор, но есть такие вот, ну, можно проследить цепочку. Вот словесная импровизация, это как, это сюжет фильма, когда есть завязка, развитие сюжета, кульминация и развязка. Вот это словесная импровизация. Она тоже отдельно тренируется, это тоже про поверхностное общение. Есть фильмы, допустим, артхаусные. Это про глубину, когда ну, люди, которые смотрят вот э, простые фильмы, они смотрят арт и думают, блядь, что за бред, вообще ни хера не понятно, что здесь, что здесь. А тот, кто в теме, он как бы понимает глубину, которую хотел донести режиссер. А так, зачастую, вот, вот все, что в кинотеатрах выходит, это вот, ну... Достаточно такая поверхностная штука, которая подходит в формат вот таких вот историй, это сюда. Они нужны, этот вам навык нужен, чтобы вы не включали логику женщин. Вы можете заинтересовать на первом свидании, но можно заинтересовать как чувак, с которым было легко, комфортно. И вообще просто как-то прикольно, время пролетело, и, ну, даже не знаю, вроде ни о чем таком не говорили, но с ним было круто, и я с удовольствием пойду еще. А есть, да, было очень интересно, он там прошаренный по бизнесу, хочу с ним еще встретиться, типа, продолжить эту тему. Это уже два разных момента. И во втором случае вам будет сложнее перепозиционироваться, и у вас тогда будет происходить следующее. Вам нужно будет на втором свидании опять переходить на тему легкого общения, не про бизнес, не про это. Выключать голову, только после этого переходить уже ко второму этапу включения сексуального контекста. Блять. Поэтому этот навык, этот навык нужен для того, чтобы вы могли переключиться с первой передачи на вторую. Это понятно?